Сегодня мы разберемся с тем, как связаны между собой смыслы, предметы и слова или знаки, которыми мы пользуемся. Слово — это тоже знак, это какой-то способ указать на тот или иной предмет обихода окружающего мира или, возможно, даже на что-то несуществующее. И в семиотике, семиотика это, в общем, наука как, Часть лингвистики и, и часть философии, которая изучает смыслы, э, существует такое понятие семантического треугольника или треугольника Сассюра, э, который описывает вот эти взаимоотношения между предметами реального мира, знаками и смыслами, которые содержатся у нас в голове. Итак, вот это, допустим, стул. Мы, когда смотрим на вот эти предметы обстановки, мы сразу понимаем, что это какие-то стулья, на которых можно сидеть. При том, что у этих объектов нет четырех ножек, у них нет спинки, но для нас это все равно, мы понимаем, это стул. И возникает вопрос, каково взаимоотношение между вот этими реальными объектами окружающего мира общим смыслом стул в нашей голове, который в себя включает любые стулья, включая э, барные, э, я не знаю, с вензелями, э, сделанные из... Э, пенька, которые могут совершенно визуально друг от друга отличаться, а, вот этим смыслом и словом стул. А, они подчинены отношениям под так называемым треугольнику семантическому. Сами предметы реального мира в семиотике называются или денотат или референт. Это не обязательно запоминать, на самом деле. Можешь просто запомнить, что был урок про семантический треугольник, там это было. Потом, если будет нужно, сможешь вернуться и вспомнить. Ну, в общем, денотат это означаемое, это то, на что указывает э, смысл или какой-то знак. Так вот, э, по отношению к означаемому э, у нас в голове, Существует какой-то смысл. Как мы обсудили уже в блоке про язык и концептуализацию, мы мир, да, ну вот общую эту территорию, когда картируем, мы каким-то довольно произвольным образом, который культурно обоснован, дробим на какие-то части. И мы понимаем, что все, на чем могут сидеть, это стул. И у нас есть какой-то вот общий, общая концепция стула если нас просто спросят, как выглядит стул, мы, скорее всего, будем себе представлять что-то такое. Но смысл этот достаточно широкий, под этот смысл попадает в том числе и вот такое а, означаемое, то есть вот такой, а, такой объект реального мира. И этот смысл, который называется концептом, он находится у нас в голове. Мы воспринимаем его от первого лица своими глазами, ну, то есть внутри своей головы. И концепт или сигнификат, он указывает на объект реального мира, и с другой стороны, объект реального мира отражается в концепте, отражается в том смысле, который находится у нас в голове. Но для того, чтобы этот смысл каким-то образом выражать, мы привязываем к этому смыслу знак, который выражает этот смысл. Вот Слово «стул», которое написано таким образом, состоит из четырех букв на русском языке. Вот этот знак он выражает... Вот эту, эту концепцию, которая находится в моей голове. При этом знаком может быть не только написанное слово «стул». Когда я произношу «стул» — это тоже знак, который тоже, будучи закодирован в поток сигналов, доходит до вашей головы и раскодируется, и указывает, или выражает, точнее выражает, да, в вашей голове смысл при восприятии знака стул. И может быть какое-то изображение стула, которое тоже будет выражать этот смысл. И о чем это нам, собственно, говорит? И о чем говорит концепция семантического треугольника? О том, что стул не означает никакого предмета в реальном мире напрямую. То есть вот а значение или называние знаком объекта реального мира всегда опосредовано через смысл в голове. И вот этот момент очень важно понимать. То есть когда вы э, указываете на какой-то объект реального мира, например, на ваш продукт или услугу, каким-то знаком, который очевиден для вас, для вас это очевидно, что, ну, вы, например, говорите, у нас высочайшее качество нашего товара. Вот качество товара — это знак. Прямо вот эти слова качество товара. А, объект реального мира — это то, как вы себе представляете это качество. А, нет, точнее, это характеристики вашего реального товара, то, как он себя ведет. Вот. А то, как вы представляете себе а, качество — это ваш концепт. И вот этого вашего концепта, как мы обсуждали в прошлом занятии, в голове у вашего потребителя может не быть. А вот этой связи напрямую нет. Поэтому пока вы не убедитесь, что то, что вы хотите изобразить или а, там, поместить в карту потребителей из реального мира, не обладает примерно таким же концептом, который существует в вашей голове, вот эта связка работать не будет. И это очень важный момент. А, при этом мы понимаем, что знаком может быть а, вот это все одни и те же знаки, которые указывают на один и тот же концепт. А, и поэтому… Когда мы обращаемся к семантическому треугольнику, мы постоянно размышляем о том, а действительно ли то, как я а, сочетаю знак, смысл и а, означаемое в моей голове, в голове моего потребителя, причем в голове разных сегментов моих потребителей, а, действительно ли это одно и то же. И наоборот, на один и тот же концепт и на один и тот же объект реального мира может указывать очень большое количество разных знаков. Да? Например, вот chair, стул, кресло и вот такой знак, изображающий кресло, тоже могут указывать на тот же самый концепт. Говоря о словах, мы должны понимать, что слово очень часто, и на сегодняшний день это происходит все чаще и чаще, может быть не просто словом, а может быть любым другим знаком. И яркий пример этого — это эмодзи. Я не знаю, в курсе это или нет, в 2015 году вот это моде «Лицо со слезами от счастья» было признано словом года Оксфордского словаря. Каждый год они выбирают какое-то новое слово, и 2015 год был очень ярким примером того, что лексикографы и люди, которые составляют Оксфордский словарь, прекрасно себе понимают, что из себя представляет семантический треугольник, и они понимают, что вот это тоже является словом, потому что оно выражает определенный конкретный смысл в головах людей, которые пользуются этим знаком. И этот смысл одинаковый для в общем, многих людей, которые этим словом пользуются. И несмотря на то, что мы не можем его написать от руки или как-то еще изобразить, это не мешает слову лол быть словом. Поэтому очень важно помнить, что кроме знаков, которые указывают на определенные смыслы в головах потребителя могут быть не только слова, но и разнообразные невербальные знаки. Это связано и с вашими позой, уверенностью, голосом, если это прямая продажа. Это может быть то, как выглядит упаковка вашего бизнеса, как выглядит ваш сайт, насколько он безглючный, выглядит он как родом из 90-х или и сделан на коленке, или он выглядит профессионально. Это тоже знаки, которые сообщают определенные смыслы вашему потребителю ваш tone of voice, так называемый, то есть обращаетесь вы на «ты» или на «вы». Видно, что это скорее уважительное, или, ну, то есть как, как младший к старшему или скорее дружеское обращение. Все это тоже считывается, это тоже являются знаками, которые в конечном счете указывают на что-то в реальном мире для потребителей. Причем, возможно, указывают совсем не на то, на что хотели указывать вы. Это говорит о том, что знаки зависят от контекста. В одном контексте, если вы говорите с человеком на «ты» и запонебратски, это нормально. В другом контексте, допустим, когда речь идет о принятии какого-то сложного или дорогостоящего решения, это может быть, наоборот, проблематичным. Или есть такое представление о том, что к, при продаже чего-то элитного к людям всегда надо лебезить, обращаться на «вы» и всячески присмыкаться, но при этом мы знаем, что такие люди прекрасно общаются друг с другом, между собой с другими людьми, и тоже они могут общаться на «ты» в определенных контекстах употребления каких-то услуг, они вполне могут быть совершенно расслабленными такими запанибратскими людьми. И как раз то, что, когда вы пытаетесь изобразить какое-то а, супер-лакшери состояние потребления, может отталкивать таких людей, потому что для них это знак того, что они не смогут а, с вами расслабиться и быть самими собой. А, тот же знак «Лол» в каком-то случае может продемонстрирует, что вы реально катаетесь от смеха, а в каком-то случае это может быть э, сарказм, и на самом деле э, у вас ни, никакого смеха не происходит. И так далее, и так далее, и так далее. То есть очень важно помнить о том, что в семантическом треугольнике не только знак опосредованно связан с объектом реального мира, но еще и э, само восприятие знака и тот смысл, э, который этот знак выражает, может очень сильно отличаться от контекста, в котором все это восприятие смыслов происходит.